Всем привет ребята, с вами Владислав и вы на канале Мастер и в этом видео я хочу обсудить почему же Xbox на данный момент лучшая консоль нового поколения на рынке. Что же, присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое и мы будем начинать. Первое – это, естественно, цена. У обеих компаний есть две версии консолей. В Sony они отличаются только наличием дисковода и стоимостью в разнице 100 долларов. А в Xbox консоли отличаются не только наличием дисковода, а и графическими показателями и разница уже более существенна – это 300 долларов. То есть, если мне нужна консоль, которую я буду подключать к Full HD монитору, то зачем мне переплачивать за 4K, если я не планирую в ближайшем будущем покупать такой телевизор? Стоимость у обеих улучшенных версий консоли одинаковая. Стоимость хождения в игровой мир тоже отличается, так как в Xbox есть, не побоюсь этого слова, замечательная подписка Xbox Game Pass, в которой собрано более 100 игр, и когда новый пользователь покупает консоль, ему не обязательно покупать отдельно несколько игр, так как всего за 1 доллар он может на месяц получить большую библиотеку игр, а в будущем просто за 11 баксов продлевать ее. и эта подписка постоянно пополняется новыми играми. Что же есть на PlayStation, а на PlayStation есть PlayStation Plus, который раздает три бесплатных игры и на старте дает несколько игр со старого поколения. И да, есть еще PS Now, который недоступен в наших странах. Вы можете подумать, что я сейчас пытаюсь засрать PS-ку и показать какой же Xbox офигенный. Нет, это делает сама компания Sony, так как посмотрите сами, купить консоль нереально. А если даже возможно, то по завышенным ценам, давайте посмотрим, сколько стоит купить консоль в моей стране у официального дилера. Вот берем обычный бандл с двумя играми и PlayStation 5 с приводом. Стоимость всего 3100 злотых. А теперь давайте посмотрим, сколько стоит только одна консоль. Диск Ratchet Clank стоит 300 злотых, а Sackboy 159. И несложными математическими вычислениями мы видим реальную стоимость консоли, это 265 злотых. Хотя официальный ценник на нее 2200. И что же мы видим? То, что даже официальные магазины накручивают цену, и Sony ничего с этим не делают. То есть по факту реально купить ps -ку с гарантией, но, к сожалению, придется за нее переплатить. А Xbox, как и заявлялась стоимость в 600 баксов, так она и стоит, и его можно спокойно прийти в магазин и купить. Но все же в плане эксклюзивов Sony очень далеко от конкурента. Но давайте не забывать, что есть те люди, которые не могут купить консоль сразу. Они или откладывают на нее полгода, или же берут в кредит. И скажи мне, пожалуйста, захочет ли человек, который почти на последние деньги взял консоль, покупать игры за 70 долларов? Конечно же нет, а игры очень подорожали, так же как и аксессуары для приставок. Вот и выходит, что человек просто купит себе Xbox и просто за пару сотен рублей в месяц будет играть во все, во что захочет. И если же он все-таки захочет купить себе игру, он всегда может воспользоваться Аргентиной и купить в два раза дешевле игру. К сожалению, на PS такой возможности нет. Я думаю, что вам не секрет, что эксклюзивы не бесконечны, и как уже показала практика, вы пройдете эксклюзивы и дальше будете играть в мультиплатформу. А мультиплатформа почти что всегда идет лучше на Xbox. Я говорю так уверенно по этому поводу, так как у меня была четвертая Сонька, и я прошел за пару месяцев все эксклюзивы, которые мне были интересны, и потом, к сожалению, играл только в мультиплатформу. Так что, как видите, по всем фротам на данный момент выигрывает Xbox. Но я надеюсь, это ненадолго, и Sony наконец-то включится, и у них будет равная борьба. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и какая для вас консоль лучше. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки. А с вами был Владислав, до новых встреч!